I think the girls with the Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня наконец-таки прокачка донатного героя на бездонатном аккаунте. Я показывал, я забрал... Огника, Так получилось, так вышло, что мне повезло. Я забрал 40 осколков именно с обмена. И это реально радует. Мы добили. И плюс, в принципе, думаю, если повезет, там еще некоторые героев дособираем. Там Арктика. Ну, сегодня был бешеный день. Можете это посмотреть. Обмен шарика, который я делал. Ну, реально крутая тема. Конечно, на других серваках дали карты по обмену донатные. У нас этого не было. Такс, отлично. Еще и самики получили за подземочки. Супер. А, так, итого 540 огоньков. А нам надо намного больше. Так, окей, не будем. Поехали, хочу сам уже распечатать. Возможно, успею еще прокачать именно до. Так, карту получили. Атаки фортов. Сегодня атака фортов. Думаю, мне он там точно пригодится. Конечно, скина на него нету, но. Нчесия. Сразу же с талантом упал так 10 коробок у нас есть стойкость отлично ремка кому мне там ремка нужна была сейчас по героям чекну на кого-то я хотел по моему на землеройку если я не ошибаюсь изи просто ну на огника надо огненько так подашка И подашка нам не нужна поехали дальше нам надо вытащить огненку стойкость Да без разницы какой огнек самое главное что он здесь есть уже и я мне интересно еще будет посмотреть блин истинная вера как он будет показывать себя за пределе так, давайте так вот сделаем, сейчас я его вынесу. Жесть, конечно. Долго я этого момента ждал. Так, 157к у нас. Ну, я плюшки на этот доберу сейчас с акций. Поехали апать. Самое интересное. Насколько у меня чего хватит, насколько хватит ресурсов, но ну, самоцветов, по идее, нам должно хватить. У нас хранилище на 3,5 ляма. Я однозначно буду ему ловить огненку. Сейчас будем пробовать. Так. Тихоша. Тихоша, а то сейчас еще пооткрываю. Так, сразу будем по максималке качать. И то, и то. то. Ну, с Огненкой он самый актуальный на сегодня. Не знаю, я думаю, мне он на всех локациях пригодится. На бездонате. Еще, конечно, хотелось бы словить зефир. Но у нас уже, в принципе, половина, половина есть. Так, нам там не хватает еще пару подземок. Посмотрим на эту птичку. Отлично. Смотрите, как самики просто, просто дают на халяву. Такс. Что там у нас по подземкам? Что надо? Три ну, подземки надо затащить. Четыре даже. Ну, с такими героями, ребят, уже можно тащить, конечно. Блин, огник, я не знаю. Я так долго к этому шел. Ну, сколько мы, наверное, полгода у меня этому аккаунту. Я, конечно, так не особо задротствовал с самоцветами. Можно было бы быстрее его собрать. Но я его собирал чисто с пакетов, с базара, с халявных акций. То есть, реально можно собрать за 3-3,5 месяца из эфира на некоторых серваках. Ну, при задростве хорошем таком но я этого не делал, и в итоге где-то у нас ушло ну, полгода, наверное, как минимум. Надо будет пересмотреть потом, когда была немка создана. Ну, когда я начал на ней вообще играть. Просто в последнее время я больше активно начал играть. Аккаунты был и раньше. Я заходил, там просто плюхи забирал. Да, этот герой уже может сам сам свободно воевать. Конечно, шатают немножко, но надо будет ему сейчас нормальный талант прокачать и будет изи все. Жесть. Ну, я думаю, теперь еще волны. Мне самое больше интересное. Это у нас будет, наверное, скорее всего первая эволюция, вторая вообще эволюция на этом аккаунте. Так, еще один. Даже на один огонек было ровно 550. А, то есть это будет первая эволюция у нас на аккаунте. Вообще я думал, что я буду каких-то других героев, но так вышло, что врубили шар, просто космический шар. И мы сегодня с вами сейчас будем качать Точнее мы уже качаем этого героя. Надо будет еще скин добрать. Но это в принципе здесь не проблема. 600. 600 всего вообще изи. можно будет еще кого-то потом апнуть. Да, собирать. Так я надеюсь мне ресурсов хватит. Может. Посмотрим сейчас еще, что там на прорывном хватит. Ну, думаю, до 20 возможно, докачаю. Ну, кто его знает. Конечно, это силу нам даст. Тоже не особо хотелось бы сильно раздувать силу. Ну, в общем, посмотрим. Так, что-то у нас открылось уже. А, у нас уже подошло время. Нам уже хотят смотров. Но смотров я пока открывать не буду, потому что это сразу же даст конкретную прибавку а, по силе. Я этого не очень хочу. Пока побегаем так, поныбим. Так, 160-й. Да, это, конечно, знаете, не на донатном аккаунте, где-то зашел за 5 минут и сразу же прокачал. Тут, конечно, все не так просто. Но ничего. Я, конечно, здесь жду фрей, Я очень жду здесь Фрею, но пока пока я могу и без нее, в принципе, справляться без проблем. Такс. Я думаю, эмблемы мы не будем там особо заморачиваться. Я потом уже докачаю их. Так, давайте. Меня больше интересует сейчас. 20, это жирно. Так вот сделаем, делаем. Так, ребята, ну ч? Вторая эволюция пошла. Да, еще надо будет созвездие. Сейчас еще агментацию сразу сделаем. Так, чтобы у нас ресурсы остались. Вторая его на аккаунте. Первая эволюция, и сразу же донатного героя не крыла. Так, отлично. Выведем сразу же на 200 лавел И пойдем искать талант Сделаем агментацию Ну я не буду тратить созвездия там особо выроливать Я потрачу там карты а Обычные ну, Я считаю это очень, очень серьезная трата будет денег Ну то есть там 10-20к надо насобирать Для того чтобы нормально Что-то наролить на него Уклоны Поэтому с этим пока мы не будем спешить Да и нам особо нечего спешить Самое главное, что у нас уже есть герои. А, такс. У нас третьи скины. Надо будет тоже пооткрывать, кстати. Позабирать плюшки. Чик. Есть. Так, отлично. Двухсотый есть. Теперь мы можем, ребята, с вами качать прорыв, прорыв герою. У меня на сардельке все было подольше, нежели здесь. Отлично, у нас еще тысяча самого осталось. Ну, в принципе, две тысячи самого накопить и можно будет еще кого-то на эволюцию перекинуть. Так. Сейчас посмотрим, что там у нас по камеш, как еще творится. Так, давайте сначала разберемся с потому что я сейчас так не понял. А, все понял. Я сейчас таким темпом. А, у меня здания нету, блин. Я думаю, что за ч за фигня? У меня что здания нету. Сейчас построим здание. Нормально само ушло. Ч, 20 самого шло на это такое? Такс. Я думаю, что за она нам предлагает. Вот, теперь. Теперь все пашет. Отлично. Разве у нас ресурсы есть? То есть мы не тратим книжечки. Ну, хорошо, что у меня нет проблем с кулаками. Сейчас, в принципе, думаю, ни у кого уже проблем с кулаками нет. Отлично. Аугментация у нас есть. Смотрим, что там у меня есть. Ну, такое ничего интересного. Ну, коробки, в принципе, есть. Если что, сейчас попробуем коробками что-то интересное словить. Доспех. Доспех тут надо. Для него самый лучший вариант. У спектра тоже, кстати, неплохая тема. СС-ку, а либо обряд. В моем случае, это самый самый универсальный вариант будет для него. Такс что у нас по кулакам 463к давайте все-таки купим коробочек попробуем сейчас ему а, вытащить талант камешки у нас есть так идем в наш магазин купить что-то я разогнался Давайте коробок так 20 купим, попробуем. В принципе, я думаю, за такое количество должна увинка упасть. Это не точно. Жалко, конечно, нету скина. Был бы скин, было бы все попроще. Так, истин, ну истинная вера нафиг не нужна. Оживо. Лучший вариант. Главное, десятку не качнуть. Так, берс нафиг не нужен. Блин, смотри, сколько ресурсов сливается. Вообще жесть. Для бездоната раньше это просто было вау. Так, да, кстати, ронька, ронька, ронька, ронька. Ролика у нас уже нормальный Так, ну давайте Блин, Огненку, эй Изи просто, ребят И сразу же Добиваем. Но камешки все равно потом нужны будут. Чик, 10-10. Отлично. Так, что у меня по этому? 77к, да? А, что у нас по слизнякам? Так, слизни у нас только здесь будут. 200 штук. Ну, в принципе, мы их будем забирать. Тут слизней больше нету. А, хорошо. В принципе, тогда можно потратить. эволюцию сделали сделали Я потом доберу так на девятку у нас хватило ну десятку мы доберем думаю 400 штук нам должно хватить теперь у нас КГшками напряг Так, и 10 есть ну что поехали посмотрим насколько нам насколько нам сейчас хватит ресурсов тысяч у меня камней есть Красная, по-моему... А, это я на русском сервере обмен делал, а здесь не делал. Ну, сейчас посмотрим. Красных тоже нам должно хватить. Я думаю, прорыв 20 -й. в итоге у нас получится. А, что нам осталось? Сейчас посмотрим, что там у нас по созвездиям. Может и потратим сами кей. Я все равно эволюцию в ближайшее время не сделаю, потому что кгшек надо будет дофига. А, да и, в принципе, мне там особо... Сейчас уже собирать некого. Единственное, если будут мешки зефира продаваться где-то, то надо будут самоцветы. Такс. Такс, такс, такс, такс. Скачается. В общем, надо будет и эсэску еще вытащить. Попробовать либо обряд лечения. И сейчас забежим с вами, затестим сразу же на волнах. Посмотрим, как у нас будет сейчас на волне АД. Сможем или не сможем. А, не подождите, мы, по-моему, какая Адая Джей. Дошли здесь. Здесь даже дальше дошли, чем на сардельке. На сардельке вторые эволюции. Вот так вот, ребят. На бездонатах, на немке. Ну, у некоторых ребят там уже по пару окников зефиры. Ну, в любом случае, вот у меня на аккаунте есть пол зефира, уже есть пол лисицы, без проблем. Ну, понятно, некоторые ребята подоставали там бардов, лисиц а -а -а, на русском сервере, на других серверах за счет донатных карт. Здесь этой халявы нету, это отличает немку от других, но зато здесь есть дофигище календарей разных и дофигища разных плюх. Для нормальной жизни без доната. Может что то не тратит все книги. Хотя в принципе какая разница куда их девать. Еще накопим. Сколько тех книг. Так 12. Блин мы таким тампом сейчас можем и до 25 качнуть наверное. Надо было оставить все семерки. Я качнем 20-й, думаю 20-й как раз нормально будет, книжки оставлю там если что, докачаю еще Сделаем с вами пробный тест И я пойду дротить, пойду пробовать докачивать его, выбивать чарку И сейчас еще созвездие чекнем Давайте до 20-го докачаем Посмотрим, что у нас на аккаунте реально изменится. Хватит у нас ресурсов. Ну, в принципе, к них у нас хватает. Может и дальше сейчас забежим. Сейчас я чекну еще по сундукам. Что там у меня по сундукам делается? Нам, в принципе, красные уже не надо. У нас сейчас апокс камни пойдут. их здесь тоже должно быть нормально. идеи. Здесь можно таким темпом и до тридцатки, но книг наверное нам немножко не хватит. Скорее всего. и скорее всего, точно пару тысяч книг надо еще. Но далеко мы тут не залезем. Да, давайте качаем. Качаем, короче, по максималке. И завтра я уже буду его... Ну, сегодня частично и завтра тестировать на локациях э где я смогу его прокачать? Использовать можно, в принципе, на всех абсолютно локациях. Герой универсальный, тем более для бездоната. Это просто подарок. На битву гильдии, на ЗБ, на фарм локации. Короче, везде его можно использовать. Фигасия у нас еще книг нормально оказывается. Сейчас мы так качнемся. Блин, кстати, я его ж не поставил на этот... Я его не зарегистрировал а, на гильдейскую локацию, к сожалению. Да, это печально. Там бы им тоже хотелось бы побегать. Но, к сожалению, придется ждать месяц, наверное. Так, 26-й. 27-й. Блин, да мы сейчас дальше, чем на Сардальке качнем. Первый раз... На Сардельке 27.5, по-моему, было. Нормас, нормас. 28-й прорыв. Ну, ребят, практически на максималку. 28-й прорыв. Я офигею просто. Просто обалдеть. Как вам теперь? Такой мой окник на бездонате. А, так, давайте посмотрим. Откроем. Карточки есть. 33 карточки есть. Ну, здесь, конечно же, лучший вариант уклонения. Ну, и точность, в принципе, тоже неплохой вариант. Попробуем сейчас. 29 карт есть. Мне просто больше не на кого их сливать. Словить пятую Отлично Давайте уже здесь потрошуем Конечно, если бы сейчас упали пятая уклон, Это было бы супер Так, криты Я оставлю так, не буду тратить все Такс, ну что, ребят Поехали, сделаем пробный заходик Волна Аджей. Мне интересно, как как у нас сейчас пойдет. 28-й прорыв. Я офигею. Но вот это полгода у меня копились ресурсы. Ну, то есть, ну как копились относительно. Ребята многие больше пооткрывали, конечно, без донаты. Но... Не, не тащит он. Здесь он однозначно не тащит. Но битву гели я уже прошел. Завтра уже буду по локациям бегать, тестировать его, смотреть что да как. Вот думаю, если сейчас на него будут заходить, то он будет тащить. В общем, в любом случае пробуем здание. Видите, здание раз разваливает просто. Герои держится, а вот здания, к сожалению, нет. Это все фигня. Насколько мне сейчас будет проще? Вот Я проходил соперников 100-150к. Интересно, как сейчас будет. Тут здания просто разваливают. Ну, поехали в рейд. Просто идем в рейд. Не, ну это, конечно... Это небо и земля, ребят. Посмотрите на этот домар. Тут мне на моей силе уже с битвой гильдий можно, в принципе... Ну, конечно, надо еще Фрейя, но... Мне уже, скажем так, будет попроще. Есть тоже ребята, у которых есть огники, но... Прокачаю питомцев, правильная прокачка, изи будет. В общем, такие вот, ребят, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите дальнейшего теста. Собрал я его сегодня, и меня это не может не радовать. Я надеюсь, вы тоже многие повытаскивали интересных героев. Немка, как обычно, это трэш. Все, всем удачи, всем пока.